Тебя в памятник, пусть верь. Я замурую себя в памятник В памятник, пусть ветер дует прямо в ты, я закричу в потере. Памяти. Mm-hmm.